Добрый день, меня зовут Резня Виктория, мне 40 лет, я бухгалтер по образованию. В рабочее время мое, образ жизни мой, сидячая работа, поэтому хотелось больше какого-то движения, оздоровления, гормонально-генетическую перезагрузку решила пройти как новое исследование своих ресурсов. Цель основная была, конечно же, это оздоровление и уменьшение веса, снижение веса, красота, стройность, здоровье. Девиз по жизни, поэтому цель такова. Отлично. Какие-то способы уже пробовали для достижения цели? Да, конечно. И очистительные процедуры тоже были и по три недели, и поститься пробовали, то есть тоже как в очищении ну, пост питание. Физическое, ну и физические тоже, и практики, тоже энергетические, все вместе. А почему решили в Центр прийти на эту программу? Центр знаю давно, доверяю сотрудникам Центра, доверяю в Центру. Очень положительный у меня опыт работы с Центром. Для меня очень много нового, познавательного Доверие, степень доверия высокая. А какой результат получили после программы? Результат э, снижение веса на 4 килограмма, уменьшение объемов, э, конечно же, чувство легкости, бодрости. Наверное, вот такое самое основное, чего хотела, того результат достигнут. Эмоционально как-то эмоциональная легкость во время программы выходили, выходили негативные эмоции, выходили по-разному все складывалось, но в результате уже к завершению программы вот какое-то чувство радости, легкости, <связывания> любви, открытости, счастья. В целом довольна собой программой. Да. и собой программой. Программа такой проходила впервые. Программа очень сбалансированная. Все рекомендации все. Очень понравилось то, что и по питанию рекомендации, какие физические действия, и обоснование почему, для чего, зачем это все, То есть весомые такие, с доказательной базой, не просто громкогласно как-то сказано, что по телевизору либо в интернете, а специалистам, которому ты доверяешь, он объясняет тебе на основании чего, и для чего и почему. То есть именно вот как гормоны наши влияют на нашу жизнь, на наше самочувствие. Наше качества жизни. Угу. Виктория, готова порекомендовать близким, знакомым? Готовы, обязательно. Угу. Кто хочет изменить себя, измениться сам, кто хочет радоваться жизни, всем рекомендую. Своим знакомым, мою знакомую одну я привела. Слава Богу, она здесь. Она тоже е довольна. Ей очень понравилось, она довольна. Она счастлива. Так что рекомендую. Конечно, внимание для себя, уделить себе внимание, полюбить себя, в принципе, оздоровление и занятие своим здоровьем — это всегда хорошо. И как можно от этого? Только своим знакомым и друзьям только пожелаешь всего хорошего, поэтому люди, занимайтесь собой, занимайтесь своим здоровьем, и будет вам счастье, и всем и счастье и радость. Спасибо большое.